Вы прячете деньги матрас нет скупая недвижимость нефть есть а если найду или ты или тебя вредитель атакует огороды Всем привет в эфире Универньюса в студии Елизаветы Никитина. Представители индустриального партнера ПАО «КамАЗ» в рамках реализации проекта передовой инженерной школы «Киберавтотех» посетили Казанский университет, Участники делегации ознакомились с научными и образовательными лабораториями институтов Казанского федерального университета. Акцент направлен на подготовку инженеров в передовой инженерной школе, что позволит сократить разрыв между образовательными программами и требованиями работодателей, вовлечь в образовательный процесс отраслевых специалистов КАМАЗа. Напомним, что передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Минобранауки Российской Федерации.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 бакалавриат и думал что надо двигаться дальше решил попробовать в магистратуре от направления у меня очень много ребят отсюда которые здесь учатся и преподаватели нравятся преподаватель состав сильный был вариант поступить на дизайнера но все-таки я решила выбрать медиаком поскольку интересно интересный учебный план в планах был санкт-петербург но я туда к сожалению не прошла вот и вторым вариантом была казань очень много Хороших отзывов слышала от знакомых, вот. и поэтому решила сюда попробовать. В республике Татарстан начал расти спрос на приобретение как жилой, так и нежилой недвижимости с инвестиционными целями. С чем это связано в сюжете Амира Ахтямова?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 о каком месторождении идет речь, узнаете далее.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 уровня казанского университета. Вокруг Ромашнинского месторождения есть очень много запасов нефти там в том же самом доманике. Это вот нефть плотных проводов, где нужно делать дырозарых или поджигать надо на него. И кроме того есть нефть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 Ежегодная проблема всех россиян. Колорадский жук – вредитель атакует огороды. Что он из себя представляет и как с ним бороться, расскажем далее. Колорадского жука остерегаются все любители выращивания свежего урожая. Но много ли людей знает, почему этого вредителя зовут именно так?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 В Казанском федеральном университете состоялась встреча директора химического института имени Александра Бутлерова с победителем международной химической олимпиады Никитой Перовым. Ученик 10 класса одержал победу на 54 й международной химической олимпиаде. В награду он получил 1 миллион рублей. Впереди у Никиты 11 класс ЕГЭ, однако уже сейчас он рассматривает для поступления и обучения два вуза: КФУ и МГУ.